Господа, я обращаюсь к представителям властей Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, других цивилизованных стран, ко всем здравомыслящим людям, которые сегодня могут помочь нам и избавить Россию от преступников. Я журналист Константин Березин, учредитель газеты репрессированной этой преступной властью. Газета, которая была награждена орденом Сахарова за мужество в журналистике. Я думаю, вы понимаете, что просто так эту награду не дают. Я был подвергнут пытками. В мучениях умирала моя мама, будучи тоже журналистом. Ей отказали в обезболивающих препаратах, несмотря на две существующие социальные программы. Мне не давали справку на ее захоронение. Я юрист, кроме того. У меня большая практика. Я занимался антикоррупционными расследованиями. Знаю теорию государства и права. Все это маленькое резюме для того, чтобы вы поняли, что мое мнение нельзя считать дилетантским. И оно относительно других мнений моих соотечественников достаточно объективное. Все происходящее в России нельзя назвать иначе как фашизмом. Это очень отдаленно все напоминает государство. Об этом знают лидеры мировых держав, знают, скрывают своих сограждан. И, собственно, заинтересован в этом. В чем эта заинтересованность, я обязательно расскажу. Сейчас я стеснен временными рамками, а в рамках этого обращения не могу сделать. Но мои контакт находится в свободном доступе. Коллеги, звоните, мы обязательно подробно обо всем поговорим. Я располагаю большой базой, видеоряд, документы, в том числе о возможных техногенных катастрофах, как скажем, на Курской атомной станции и многое другое. Все это будет происходить до тех пор, пока. Значит, преступный капитал не начнет полностью управлять вашими экономиками. Он уже сегодня прекрасно ассимилировался в них и наносит непоправимый вред. Вы должны понимать, что это вирус, который разрушает все вокруг себя. Вы дождетесь, уважаемые представители власти, что вас будут скоро назначать на ваши должности, вас сегодня пугает кибератаки, это будет мелкой шалостью. Вас будут назначать, как сегодня назначают в России субъектов, глав субъектов федерации, как назначают сегодня депутатов, как когда-то назначали Барак Кармаля и многих подобных лидеров. Я думаю, что кроме этой проблемы еще существует и другая. Вы наверняка справились успешно с потоком беженцев с Ближнего Востока. И с удовольствием примите 10, может быть, сотни тысяч, а может быть, миллионы беженцев из России. А в том, что это будет, это однозначно. Мы будем искать новые территории, спасая свои жизни. И поверьте, что танками эту живую массу не остановишь. История это подтвердила с 1941 по 1945 я еще раз повторяю, мы вынуждены будем спасать свои жизни, мы будем искать территорию и будем к вам приходить, хотите вы этого или нет. Нужна ли нам это миграция? Конечно же нет. В отличие от тех жуликов, которые сегодня уже перенесли центр своей жизни к вам, и вы их с удовольствием принимаете с их капиталами преступными, нам, активистам, людям, которые вступали в борьбу с этой преступной властью, достаточно сложно мигрировать. Ну, Во-первых, мы сталкиваемся с большими экономическими, социальными проблемами. Для людей предпенсионного возраста есть языковой барьер, который преодолеть практически невозможно. И, кроме того, еще непонимание миграционных служб принимающей стороны. Вы представьте, мы бежали от трудностей, от проблем, от покушений, от пыток и попадаем тоже практически на пытку. Мы находимся во взвешенном состоянии месяца, а некоторые находятся годы до получения вид на жительство гражданства. Мы не можем нормально жить полноценной жизнью. Мы ожидаем фактически приговор с вашей стороны. Согласитесь вы с тем, что в России законным способом нельзя восстановить свои права или нельзя или нельзя? В интернете достаточно информации, которая подтверждает, что в России нет судов, нет полиции, нет прокуратуры. Есть преступные банды, организованные преступные сообщества, которые занимаются рэкетом, вымогательством, убийцам, убийством, убийством. Если вам недостаточно, я готов представить эти материалы. Поэтому большая просьба к иммиграционным службам, принимающих сторон, отнеситесь, пожалуйста, лояльно к гражданам из России. Мы не преступники». Обратить свое внимание лучше к тем, кто вынуждает нас покидать Россию. Хотим ли мы обратно вернуться? Конечно, хотим. Россия – это наша родина, там наши корни, там похоронены наши близкие. И мы обязательно в нее вернемся, как только преступный режим падет. Как только исчезнут эти банды прокуроров, полицейских, мы обязательно вернемся в Россию. Мы ждем этого возвращения и очень надеемся на вас, что вы нам в этом поможете. Спасибо, всего доброго.